Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас самая сложная тема. Как справиться с причиной тревоги. И сложная она не потому, что я не знаю, как это все вам рассказать. Сложная потому, что ваше представление об этих вещах очень далеко от того, как на самом деле это в вашей жизни происходит. Давайте непосредственно сначала Постараем разобраться в этом во всем, но хочу сказать сразу, что досмотрите это видео до конца. Для многих из вас оно позволит получить правильное понимание своей проблемы и сделать самый первый, самый главный шаг к избавлению от тревоги, это понять, как она возникает. Когда мы говорим «избавиться от причин тревоги», мы зачастую подразумеваем, что причиной моей тревоги являются внешние мои обстоятельства. Например, человек говорит, плохие отношения в семье – это причина моей тревоги. Проблемы с работой или ее отсутствием – это причина моей тревоги. У меня постоянные дискомфорты во всем теле – это и есть причина моей тревоги. Я прохожу обследование, врачи ничего не могут найти – это причина моей тревоги. Люди вокруг плохо ко мне относятся – это причина моей тревоги. И таких э, вещей мы можем найти очень много. То есть, очень часто человек э, в комментариях пишет, что я понимаю причину своей тревоги, но никак ее убрать не могу, потому что я не могу развестись и уйти от мужа. Или потому что я не могу устроиться на другую работу. Или потому что у меня есть серьезные проблемы со здоровьем. И я это слышу все время повсеместно. Но... Когда мы говорим о причинах тревоги, нам кажется, что вот эти внешние обстоятельства, когда они изменяются, все происходит, все как бы нормализуется, все возвращается к нормальному уровню. Но что происходит на самом деле? Человек думает, что у меня какие-то болезни, например, и идет обследоваться. Обследования не выявляют никаких болезней. И он думает, отлично, вот причина тревоги моя устранена. Но возвращаясь домой, он продолжает тревожиться. Он находит новые симптомы, переживает, что дообследовали. То есть тревога его никуда не делась. Или с работой. Человек, допустим, не работает и переживает, или у него тревога, что он никогда не выйдет на работу. Или не найдет нормальную работу, у не будет денег. И он находит работу, и, казалось бы, причина его тревоги должна улетучиться. Но он начинает переживать, а как я буду работать? А вдруг я не справлюсь? А вдруг меня уволят? А если меня уволят, где я найду новую работу? И получается, переживания его сохраняются. Или человек думает, что я живу в плохом коллективе, где люди ко мне плохо относятся, от этого у меня тревога. Я коллектив поменяю, и вот он меняет, и перед тем, как еще прийти в новый коллектив, он уже переживает, как будет в этом коллективе, смогу ли я нормально себя показать, вдруг у меня что-то спросят, я не смогу ответить. И многие другие направления. И здесь получается, что причиной вроде бы устраненной, да, но было недостаточно, чтобы эм, убрать тревогу. В чем же тогда дело? А на самом деле дело в том, что есть вы, и есть ваши внешние обстоятельства. Например, возьмем вот такой пример. Недавно, это из истории того, кто ко мне обращался, ко мне обратилась женщина. И она рассказала про свою проблему, про свою тревожность. У нее были и тревоги, и симптомы. И это уже достаточно давно. И вот она говорит о том, что считает, что ее проблема в собственной нереализованности. То есть в том, что она на данный момент не работает. А не работает она как раз, как думаете, из-за чего? Из-за своего тревожного состояния. Так вот, смысл-то в том, что эта женщина считала, что именно тот факт, что она не работает, внешние обстоятельства вызывает у нее тревогу. И получается, что есть вы, есть внешние обстоятельства, которые, на ваш взгляд, и вызывают тревогу. Но это состоят вот эта цепочка состоит не из двух компонентов вы и внешние обстоятельства она состоит из трех компонентов вы ваше восприятие внешних обстоятельств внешние обстоятельства почему я это говорю почему я привел пример вот с этой женщиной дело в том что она считала что ее нереализованность является причиной ее тревоги что она не работает ее это тревожило но многие люди не работают но их это не тревожит. То есть, смотрите, как так получилось тогда, что ее ситуация причина для тревоги, а у другого человека та же ситуация не причина для тревоги. Как так? Почему же тогда? Если бы это было является, являлось бы причиной тревоги, то это бы тревожило бы каждого человека, у которого эта причина была. Но здесь как раз есть другой момент. Восприятие. То есть, один человек воспринимает это как... Я нереализованный, я ничего в жизни не добьюсь, у меня закончатся деньги, и это его тревожит. Он так воспринимает тот факт, что у него сейчас нет работы. Другой же человек может воспринимать эти обстоятельства совершенно по-другому. Например, я заслужил этот отдых, все и так срастется, я все уменьшу, у меня все равно никаких особых трат не будет, мне ничего от жизни не надо, работать не хочу. Получается, что в зависимости от того, как эти внешние обстоятельства воспринимаются, это будет являться причиной тревоги, а может и не являться причиной тревоги. Вдумайтесь. Получается, ваше восприятие обстоятельств является источником, будут эти обстоятельства тревожными для вас или нет. Получается, что сами обстоятельства, они как бы нейтральны. Я всегда вот так это, к этому относился. То есть, допустим, человек не работает. Ну и что? Допустим, у него проблемы со здоровьем. Ну и что? Допустим, у него плохие отношения в семье. Ну и что? То есть, можно относиться ко всем этим вещам достаточно спокойно. Например, кто-то скажет, у меня тоже были плохие отношения в семье, ничего страшного, привыкаешь к этому, начинаешь спокойно относиться, ну и фиг с ним и так далее. И получается, что ваши обстоятельства разными людьми могут восприниматься по-разному. И получается, в одном случае они источник тревоги, в другом случае не источник тревоги. Теперь давайте посмотрим. Еще другой момент, он связан с обстоятельствами другого характера. Например, женщина, которая ко мне обратилась и говорила о тревогах со своей нереализованностью, в то же время у нее были переживания, как она будет спать, как она придет в форму, например, то что она брала лишний вес, что как, она, как у нее пройдет день, как она себя будет чувствовать. Что она, допустим, собираясь в встречу с друзьями, переживает, как на нее там, о чем подумают про нее, как на нее будут смотреть. Получается, помимо переживаний вот этих основных, есть еще и вторичные какие-то второстепенные, можно сказать, переживания, не связанные с этими обстоятельствами, что она не работает. Как же тогда обстоит дела здесь? Тем же тот же самый способ это ваше восприятие этих ситуаций. И получается, что когда мы пытаемся понять причину моей тревоги, то если мы будем глядеть на обстоятельства, то мы можем с уверенностью сказать, с уверенностью сказать, что ваши обстоятельства никогда не были причиной вашей тревоги. Мы можем сказать с уверенностью, что именно ваше восприятие ваших обстоятельств является причиной вашей тревоги, То есть я так воспринимаю свои обстоятельства, что они провоцируют у меня тревогу. И вот здесь мы говорим о том, что причиной тревоги у любого человека, независимо от ситуации, в которой он живет и почему с ним так происходит, является не фактически его обстоятельства, как он думает, а его собственное восприятие этих обстоятельств. Потому что именно от восприятия этих обстоятельств и зависит, какие эмоции человек на эти обстоятельства будет испытывать. Вы – восприятие обстоятельства. Из обстоятельств через восприятие к вам приходят эмоции. В том числе эмоции тревоги. И получается, что если вы хотите убрать причину вашей тревоги, то вы должны убрать как раз это Тревожное восприятие ситуации. Это неправильное восприятие обстоятельств, в которых вы оказываетесь. Потому что именно это восприятие и является вашим источником тревоги. Поэтому здесь, в данном случае, что мы делаем в работе с клиентами. Как это вообще происходит в плане а, убирать причину тревоги. Многие из вас спрашивают. «Окей, okay, я понял, надо работать с восприятием». Но как работать с восприятием? Для этого существует два четких шага, которые нужно пройти и на регулярной основе их практиковать. Первый – это определять все тревожные ситуации. Тревожная ситуация – это момент, когда у вас возник страх. Вот возник у вас страх, значит произошло тревожное событие, на которое вы среагировали. Представляете? Каждый раз, когда у вас возникает страх, всегда есть события, на которые вы среагировали. Поэтому вы просто сообщаете о том, что у вас возник страх, чтобы специалист это зафиксировал в виде АБЦ схемы. Это схема из когнитивно-поведенческой психотерапии. Это первый этап. Из ваших страхов сделать АБЦ. Вот и все. И таких АБЦ получается, мы собираем целые поля. Поля ваших АБЦ схем, ваших тревожных реакций. Это, по сути, можно назвать как карта ваших реакций. И вот эти абзац схемы они показывают абсолютно все, как вы воспринимаете и на что реагируете. Следующий этап это изменение вашего восприятия к этим ситуациям. Здесь мы используем определенную технологию, которая основана на законе совокупных причин и позволяет правильно воспринимать планы на будущее, правильно воспринимать все произошедшие ситуации в жизни. Это Скажем так, разработанная технология, которая применяется с клиентами в работе для того, чтобы поменять с тревожного восприятия на нейтральное. Итак, фиксировать и разбирать тревожные события. Вот что нужно сделать, чтобы убрать ваше тревожное восприятие, которое является причиной вашей тревоги. На этом сегодня все. Я вас очень всех прошу, в комментариях напишите выводы, которые вы сделали после просмотра этого видео. Потому что мне нужно понять, смогли вы уяснить эту важную вещь для себя, новую вещь для себя или нет. Буду ждать обязательно ваших комментариев. Всем пока.